Сегодня вот буду из этого природного богатства, это не природного богатства, делать настойку. Настойку из сосновых шишек. Кстати, очень полезная вещь. Почему я решил это снять? Потому что у меня одно из прошлогодних видео, где я делаю варенье из, из сосновых почек. Набрало было почти 20 тысяч просмотров. Поэтому я решил ну, всякое бывает. Снять еще. И именно про настойку из сосновых рышек. Ну, это настойка, она лекарственная. Ее надо будет потреблять дозированно, где-то по, допустим, если человек заболел простудой, заболеванием, там что-то не то, слабость у него, именно по столовой ложке, по 2 столовые ложки в день. Потому что это не то. Мы как-то, не вроде такого нет видео. Но мы как-то делали, я это делал. Брался с новые шишки почки, почки и на бутылку водки на 0,5 я ставил где-то 4-5 и получалось очень вкусный напиток продается довольно дорогой и водка Настойная на новых шишках почках вот и когда ее выпьешь потом все время тебе кажется что ты сосны наелся вот у меня примерно такая была мы как-то с товарищем выпили полторы бутылки водки и на утро такой вот на он сказал, что у него весь день вкус ну Как будто он хвоина елся, там, не верю. Вот он весь день ходил по лесу ел именно хвою. Вот. А то, что мы сейчас будем делать, это очень благоприятно влияет на организм. При болезнях, даже при головных болях его употребляем. Такое я. Но ну, я часто экспериментирую со своими шишками, почками. Вот, допустим, вот у меня тут варенье. И делали мы его в том году, кажется. Да, вот мы и потребили. То видео, на которое у меня будет ссылка и в описании, скорее всего, и вверху, вот там вот. Мы его уже употребили. Его можно еще и добавлять. Кстати, можете посмотреть то видео и изготовить, по крайней мере, у нас в Мурманске еще, почки еще в нормальном состоянии, их еще можно собирать. Так как я вчера был в лесу, посмотрел вот собрал немножко таких шишек не путайтесь с почками, почки немножко с другое ну и где-то год вот и хотел сделать сначала именно шишки настойные на меде ну решил сделать спиртовую настойку в лишнем видео покажу как буду делать шишки настойные именно на меде, не настойные а именно шишки меду как это называется, не помню это вот эта вот вещь, нас спасает и от цинги, и там очень много витаминов. Тут у меня, конечно, иголки, но иголки тоже полезные. Мы зимой тоже собирали, чай заваривали. Но я предполагаю, что у меня еще будет два видео про сосновые шишки. Но я взял бутылку водки, хорошие водки, именно 0,37... Да, не 0,5, потому что многовато, да, на, на целый год... Это же не, не питьевая настойка Это именно как бы питьевая Но она не то, чтобы ее сидеть С другом попить Это настойка именно для лечения Вот, предварительно я Отпил Часть водки И сейчас буду показывать Короче, вот здесь, на вот эту бутылку Где-то надо 150-200 грамм Сосновых шишек Столовая где-то, да, столовая ложка Так называемого меда Потому что не знаю, здесь что содержится в этой, в этой банке, вот и предварительно их надо, там еще некоторые омывают я не, я не мою никогда то, что нахожу в лесу, то, что собираю в лесу, то что не вижу смысла. там уже, ну с дочек прошел, все там чисто, надо их располовинить. Вот. но это именно для настоек, если делать их в меде, то их не надо резать, потому что эстетику теряет они. Вот. И надо обязательно вылить часть бутылки, потому что не влезет ну, Осталось. Резать и вот эти вот шишки, полушишки, они похожи на такие маленькие-маленькие ананасики. Довольно-таки интересное сравнение. Вот она продолжит. Так, нарезал. Сейчас, сейчас я, кстати, бутылка специально такая, если брать 0,5 вот такой вот, такие, то Здесь будет пломба, с которой нельзя ничего засыпать. На этой пломбы нет, поэтому тоже есть плюс, чтобы брать именно такие. Так, сейчас засыпаем сюда. Так, смотрите, что у нас получается. Вот, все залито. Такая настойка получается. Все, все. Почти полная. Так, сейчас я беру мед. Ну, я не знаю. Медом пахнет, конечно, но просто настоящий, настоящий. И столовую ложку аккуратненько заливаю в горошку. Это делается довольно просто. Главное не переборщить с медом, иначе будет напиток, лекарство очень такой противный. Вот так оно стекает без всяких инструментов дополнительных. Всё. Так, теперь надо вот этому дать отстояться. Кстати, нет, сейчас я покажу, как это делаю, чтобы оно не выдохло и сохранило свои свои питательные свои преимущества, особенно водку, туша. Как вы знаете, что если будет хотя бы маленькая щелочка, то водка выдыхается. Я просто беру пакет. Можно, кстати, взять пробку. Обычную пробку из-под вина. Ну, и закрываем. Все. После сентября это средство можно употреблять. Довольно такие. Так, не буду вам показывать. Всё, в следующем видео, скорее всего, покажу, как я делаю именно замачиваю в меде шишки, Ну там они конечно Не до сентября Там чуть дольше они должны стоять Плюс желательно их на солнце Если солнечная погода их выставлять надо будет На солнечную сторону И чтобы они стояли там Вытягивали все полезные вещества мед вытягивает Из сосновых почек э, Шишек, ну может почки Но их там не надо резать Потому что когда их порежете Они будут не такие и слишком много горечи будет. Во-первых, и во-вторых, во надо их будет вымачивать перед тем, как делать с медом. Их надо вымочить хотя бы ну, часа два, чтобы вышла горечь. Я знаю очень много всяких рецептов, но пока ради эксперимента, ради видео, я сделаю два. Вот это, потом с медом. И вот третий просто покажу, как, если, если я буду снимать, как настаиваю водку с новых точках именно пока они еще маленькие и потом у них реально вкус водки куда-то исчезает и просто как будто пьешь хвою, как будто ешь хвою при этом алкоголь чувствуется вот такие, такие, такие видео может необычные уже такое редко снимаю такое видео у меня набрало много просмотров и про брусника тоже. Наоборот, много посмотров. Не знаю, будет ли у нас брусника. Будет ли... Морожка, кстати, цветет в лесу. В лесу цветет очень много морожки. Просто все болота, а болото в белом цвете. Не знаю, как оно дальше пойдет. Но я думаю, конечно, припозднится. Но в сентябре, в сентябре будет очень много морожки. Если не облетит, если не будет заморозков, не пойдет снег, то всех... Приглашаю лес, все идите за морожкой, собирайте себе лесные витамины. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.